Виноградники на крымских полях встречаются довольно часто, и эти пейзажи действительно завораживающие и красивые. История виноградарства и виноделия в Крыму начинается примерно 3000 лет тому назад. Южные ветви славян занимались виноградарством, о чем свидетельствуют остатки посуды для вина, найденные при раскопках в Крыму. Значительные следы занятия виноградарством и виноделием оставили древние греки, имевшие еще за несколько веков до нашего летосчисления свои колонии на Черноморском побережье. О широких размерах виноградарства вокруг полиса Херсонес от Севастополя до Балаклавы можно судить по обнаруженным во время раскопок каменным оградам, остаткам виноградных участков и винодельческих сооружений вырастить виноград с маленькой лозы – огромный труд. Нужно поберечь саженцы и почву от множества болезней, не дать солнцу пересушить или даже сжечь листья винограда. В крымском селе Вилина на одном из винзаводов есть так называемая «школка», иными словами, садик, где маленькие саженцы винограда целыми тысячами готовятся стать источником белых, красных, оранжевых и розовых вин. Но в этом году были привиты сера, мрло, пино-нуар, два клона пино-нуара 115 и 777, Кабарнес савиньон кабарне-франк. Раньше закладка шла в основном это испанские саженцы, мы закупали наше предприятие, но это очень дорого. Ну, Во-вторых, и заболеваний больше мы привозим оттуда. Наши отечественные саженцы, не настолько заражены раком, вот, более э, уже приспособлены к, наш, к нашим погодным условиям. Они закаливаются на нашей территории. Ну и это наши просто отечественные саженцы, они лучше. Ежегодно в конце лета начинается производство вина. В этом процессе нет никакой тайны. Вначале собирают спелый виноград и изготавливают винное сусло. Как это происходит в условиях винного завода? Виноград собирают специальным комбайном и привозят на погрузочных машинах на верхний ярус винзавода. На этом верхнем ярусе ягодную массу вместе с черенками погружают в специальный шнек для их дробления. Подготовленные ягоды погружаются в шахты, откуда распределяются по цистернам для изготовления сусла. На этом винном заводе цистерны бывают разные. Они могут принять в себя от 10 кг до 18 тонн винограда. Основное отличие производства белого и красного вина в том, что виноград для белого вина проходит процесс брожения без ягодной кожицы. Именно она придает вину красный цвет. На заводе поддерживается температура от 15 до 20 градусов Цельсия. Массовое производство вин происходит в цистернах из нержавеющей стали с охлаждающими рукавами, компьютерным управлением и надзором специалистов. На всех этапах этого процесса все сделано для того, чтобы будущее вино можно было употреблять безопасно. Вся грязь, которая непременно попадает при сборке винограда в винное сусло, тщательно фильтруется и попадает в осадок. Это происходит благодаря контролю специалистов и безопасному склеивающему веществу. Премиальные вина производятся и выдерживаются в деревянных бочках, которые стали привычным и знакомым издревле атрибутом виноделия. Современные бочки делаются из американского, французского или венгерского дуба. Кстати, многие люди уверены, что дешевое вино производится из порошка. Это миф. Дело в том, что сделать такой порошок крайне дорого. Нужно все-таки собрать этот виноград, затем его высушить, превратить его в порошок и пройти сложный процесс размешивания порошка таким образом, чтобы вкус напитка был равномерным от первого до последнего бокала. Вина бюджетного и супербюджетного сегмента производится из балкового вина. У винзаводов бывают случаи, когда какое-то сусло становится ненужным, а вино из него еще можно сделать. Сусло продается другим производителям, зачастую плохие качества сусла маскируются с сахаром, и потом бюджетный напиток отправляется на продажу. Пейте вино, как и любой алкоголь, в меру. Помните, что чрезмерное употребление алкоголя может навредить вашему здоровью.